Что ему обещало море? Эй, мальчишка, стрела во взоре пролетает поверх голов. Что ему обещало море? Что? Отдала ему в улов. Тощих крабиков, может, с десяток, До рыбешки немножко в горсть, Чтоб на ужин в семье был достаток И совсем не худо жилось, Чтоб рыбачил с прибоем споря, Откликался на первый зоб, Что ему обещало море, И отдала в его улов.